Выбрал компанию подберем авто. В принципе остался доволен. Человек показался, Дмитрий адекватный, все подсказал, все как обещал сделал. Ну что еще сказать? По времени задержался. Все диагностики все сделал хорошо, мне понравилось. Спасибо. Пойдем.